Да-да-да, всем привет, друзья! Мы находитесь на канале GoPlayGames, Games. мы продолжаем. Продолжаем наши слои страха, слои, подслои и так далее. я уже не помню, что мы там должны сделать, куда пойти. Да, ничего страшного. А вот это кабан пронесся! Хера себе! ты видели, прям такая жирная, такая откормленная! Ну, насколько я понимаю, крыс у нас нет и не было. То есть это все глюки. Маленькая такая картиночка такая, что-то маленькая. Я туда не пойду, там крысы Откуда она все взялась? Это что? Это моя коляска, получается, да? Я не пойду туда. Сейчас вот тут все открыто. Да, смотрите-ка. Так, туда у нас крыса убежала. Так, закрываем. Тут у нас коляска, я так понимаю Это развилка у нас, одна Да? Да, это развилка Тут коляска у нас Тут картина у нас Крыса пробежала вот так вот А что дальше? Если мы на это все дело забьем, пройдем просто тупо дальше Мне не интересно, просто банально Это дверь тоже? Блять! В смысле? Так, это у нас опять развилка. Меня опять назад отбросит. Я просто сейчас давайте проверим. Та... Блять, у сейчас сердце остановится. Ну, короче, я даже не знаю, что выбрать тут. Я так понимаю, са самое простейшее ну, мне кажется, вот это вот Это будет плохая концовка Совсем, а -а ахтунг, да? А если к картинам пойдем Ну, как бы, картина это картины Или нет, или как лучше? Ну ладно Пойдем тогда налево Раз, э, раз наш герой идет налево, мы тоже пойдем вместе с ним налево. Все? Все, да. Выбор сделан. Эх! Мне кажется, мы неправильный выбор сделан, сделали. Выпустите меня отсюда. Тут это упало. Включить. Вот. Все, я все вижу. Я за всем слежу. Все, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Так, подожди. Самый нижний сначала вытаскиваем. Читаем, смотрим, ищем. Ничего. Тут записка. «12 сент сентября. Она снова взялась за старой. Сегодня опять нашел ее отзывы. Листочки бумаги на моих последних работах. Некоторые из этих комментариев до да уши и излобные. Думаю, мне не стоит удивляться. В конце концов, она знает меня лучше всех и знает мои слабые места». Просто я поражен тем фактом, что она использует это против меня. Более того, когда я спросила ее об этом, она начала все отрицать. Говорить, что ничего не писала. Как будто я не знаю ее почерк. Боже, неужели она и правда меня так ненавидит или постепенно сходит с ума? Я не знаю, что делать. Это то есть она это самое, пишет ему какие-то записки, что-то что не то. что что <звучит> То есть ей что-то там не нравится, я правильно понимаю, или как, или как? Да! <звучит> Хера себе, это вам не бумеранг, блин, зуб, зубы-то, да-да-да. Вот чё? Ловить топор? Нет, спасибо. Хера себе. А! вот так посмотрите на это. А! Я пошла, короче. Я, я ухожу. Я поняла, вы мне тут не рады. Я, значит, пошла. Да что ж такая резко? Держка закрывают дверь. Охренеть. Привет, чувак. Как дела? Скучаешь тут? Что? Что? Что? Что? Что? Что происходит? Так, тут все на месте. Да. Так, ну мы сразу все осмотрим. Опять бутылка алкашки валяется. Так, тут у нас ничего нету, я ничего не вижу. Ну, по крайней мере, взять он ничего не может, я правильно понимаю. Так, у нас тут две двери. Это закрытая дверь. Это у нас открытая. <смех> приглашайте так меня Хо -хо -хо. а то закрыто Т туда меня тоже пригласят так хо-хо-хо проходи проходи не? Чё там а что ⁇ случилось-то чем мне так день, день что это было я просто ничего я ничего не заметила Тут закрыто а что за день день было а может это в окошке что-то было день день а я это, я... Ну, ладно. Ну, а ладно, заходим. Раз приглашают, надо заходить. Так. Везде включаем свет. Мне тут не нравится. Ладно, закрываемся. Что делать? О, ключик. Что такое? Да... Нет, верните мне свет, пожалуйста. Закрыто. Нет. Закрыто, говорю тебе. туда идет. <смех> Ладно. 6 апреля. Утром нашла его склад пустых бутылок. Мне нехорошо. Я знаю, что ему нелегко, но черт возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда дома маленький ребенок, это просто верх безответственности. Да, это действительно так. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Просто вот реально, вот в такие ситуации, вот эти алкаши, это капец. Это э, чисто воды эгоизм. Буд будто бы им только одним плохо. И больше никому. Бедные, они несчастные, блин. Просто вот, вот такая вот ситуация, да? Это, отв это отвратительно. Ой, все грустненько. Мы прям на самую паршивую идем концовку На какую только возможно Но я умею делать выбор, да У меня всегда, сначала я все делаю плохо А потом все делаю хорошо Сначала нужно накосячить, чтобы потом это Было все нормально Так, все, открываем Кто тут, блин, долбился ко мне? Это ты все ко мне долбился? То есть я слышал, он, да, шел откуда-то отсюда Получается, вот так вот постучался ко мне, обосрал мне тут все и пошел обратно. И куда ты это поехал? Ёб твою мать! Фух. Ну давай. Absolutely... Этот It's дом amazing. просто восхитителен. Stairs... Но ступеньки. Если переедем, то с моей ногой тебе придется носить меня в спальню на руках. Шуточки пошли, шуточки. Так, ну это мы взяли. Блин, звуки просто перечисленки такие резкие. А мы. А, мы не можем это забрать. То есть это в глазу барана у нас. Окей, хорошо. То есть это, получается, сейчас мы идем туда. Единственное место, куда мы можем пройти с ключом, это сюда. Ну давай, открывай. Так. Ну проходим. Закрываем с собой дверь, чтобы, не дай бог, сквозняком не продуло. Да да, откройся, -мо. Так, тут ничего взять не можем. Тут тоже. Проверяем. Так, картина ничего нам не дает. Окей, ладно. Я не знаю, зачем вот эти шкафчики бесконечное открывание шкафчиков. Что шепчет мне тут? Так, тут бутылки были. Дорогая, ты что еще What надумала? You Разве you врач не запретил тебе напрягаться? Оставь инструмент в покое, он никуда anywhere. не денется. Так, это скрипка, на которой... Это, да, вот она на пианино, значит, получается херачит, на скрипке херачит. Херачила тогда уже получается в прошедшем времени, потому что все, пожар, все дела, она обгорела. Так, а тут что у нас? Так, тут... Ну-ка Тут тоже ничего... О! Протез! Воры протезов! Ненасытные твари! Я не, я не позволю себе новый! Я не позволю себе новый? Почему именно ногу? Ненасытные Воры протезов... Типа крысы воруют его протезы, что ли? Грызут там, типа, его? Но он не может себе новую позволить. Так, там подкраять ничего нет. Мне показалось, что там что-то есть. Так, я пока к этому подходить не буду. Он такой в центре комнаты. Он такой призывающий, типа, да, сделай со мной что-нибудь. Так, это, это мы можем взять. Получается, это мы можем сюда положить, да? Это мы, типа, можем крутить. <музыка> Ой, все потекло, все потекло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подождите, а пожар где был? Он был в квартире? Опачки. Мне понадобится понадобилась банка и пластиковая трубка. Я откачала воздух. Я знал, как это сделать. Я вставил трубку в вену и стал высасывать воздух до тех пор, пока в рот не потекла кровь. Потом я поместил трубку в банку, и кровь полилась в нее. Всю ночь я чувствовал в арту привкос меди. Почему я не подумала о шприце? Действительно. Мне тоже интересно, почему ты не подумала о шприце? И вообще, ты с кого выкачивал это все дело? Скажи-ка мне, пожалуйста. То есть, мне отсюда сейчас не выйти? Вот, да-да-да, вот, вот это вот как-то делается. Поехали крутить. Ну? Возвращается? Да, дверь возвращается. Ну, тут ничего не меняется. По-моему, это единственное, да, что мы могли увидеть, я надеюсь. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Если что захотите, там, как бы, да, буду делать уже другой немножечко обзор. Посмотрим, как это все выглядит. Это я, опять же, таки повторяюсь: это все зависит от вас, как это все будет делать. Так, мы опять в комнате. Что следующее? Так, форма возникает. Плохая у вас форма возникает, по-хорошему. Это что? Блядь, ну что ж такое? Не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. Ты потеешь и дрожишь всю ночь. А теперь посмотри, к чему это тебя привело. Заперся в мастерской, как и всегда. Прекрати нести эту чушь об измученном художнике. о о, -о. Так. И что у нас? Вот за фотография. Вот у нас заполняется потихонечку альбом. Не самым наилучшим вся всяким говнищем. но, блин. История вырисовывается, скажем так. Так, что? Это отту оттуда где-то что-то вот нижний самый, давай. Вот. Тут ничего. Второй ящик. Тут тоже ничего. Третий ящик. А, вот бутылка. Не смотри на меня так. Это помогает мне сосредоточиться на работе. Не более того. Так, это типа его фляжечка, бухлишка. Что у нас еще? Так, то есть пока мы не нарисуем ничего... А, во-во-во. Ой-ой-ой, все плохо, все плохо. Все плохо, все плохо. Ненавижу, да сейчас потерянным, одиноким Ты это заслужил, могила для тебя Закончила, ну могила уже появилась А, все плохо, все плохо Все плохо, ладно Накидывай Все будет очень очень очень плохо Вот еще открылось Да, да, да вот Какая-то пещера тут Куча Бертвецы какие-то Что-то не пойми, что происходит Фу-фу-фу Накидал, ну да, вот это А там что? А, банка и да-да-да Это описание того, чего мы уже читали Хорошо Ха еще Ну, окей, погнали дальше Какая музыка пошла? Какая пошла музыка? Ёпта твою мать Я просто одел, лапу, одела Открыла ящик Тут уже это кидаться начинают Спокойно Кто там такой буйный то Что, что вы меня нервируете это... Закрыто Закрыто однако Как интересно Ладно, в прошлый раз у нас тут была записка про депрессию. А, нет, про шизофрению. Про депрессию это. Блин, да откройся! еще попасть надо. Так, про шизофрению у нас было. Сейчас тут ничего нету, да? Да. Ладно, нормально. Звуки такие странные. тун тун тун тун тун тун Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Мне показалось... опа Фу Фу, как какие то мерзкая и А потомство грызунов я вижу, как шевелится грязь Почта возгнила, Больш больше ничего не растет Это типа вот про это, вот горшочек там, в нем ничего не растет И вот тут вот А тут все нормально, все хорошо, что? А что, заколочено? Наверное, потому что мы... Причем берется где-то вот на этом вот уровне вот так вот, вот тут вот вводишь, вот-вот, на ручку я навожу, ничего. Повыше хватается за ручку. Это, наверное, потому что мы не выбрали коляску. Интересно, что было бы, если бы мы выбрали коляску. Мне прям любопытно стало. Ну ладно, у нас получается проход единственный вот здесь, вот вот этот вот. Ну, пойдем, пойдем на разведку. Смотрим, что из этого... Сейчас вот это замурованное пианино. И вот этого не помню. Все, закрыто Все, мы тут заперты -за Заперты, заперты заперты. Да. да, да Откройся, пожалуйста Порой прям тяжело С этими ручками, невозможно прям Тут никаких ключей, ничего Больше никаких ручек нету, ничего Все, картина Так, пианино, зумрованная пианино Тихо, Это не я это я, я не ни при чем. Я, конечно, понимаю, что у алкашей всякой в голове бывает. Да -мо. Чувак, белочку у тебя жесткая, конечно. А мальчики, который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаруживает загадочную записку и пистолет, затем преодолевает путь через различные препятствия – леса, поля, реки. Наконец он натыкается на небольшую лачугу, и тут оказывается, что все вокруг – плод его подсознания. Потрясенный детской травмой, он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал... Ага, в настоящем же мире он все это время пускал слюнь лежа в психушке, понимаешь? Такой поворот, конечно, в диковинку, но, думаю, народу понравится. Можешь кидать мне эскизы? Если ты заинтересовался, я под... вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход, да и к тому же ты отвлечешься от, ну, знаешь, всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдвелл. Это, наверное, который его агент, да, друг и агент, получается. Ну, ну, вряд ли ему сейчас uh, Можно давать какие-нибудь занятия Потому что он, это, очень расстроен Так, мы нам туда пройти Нельзя Заблокирован, да, вот Все, у нас, значит, вот этот вот такой Один проход единственный остался Ох, темно Хорошо так как Свет тут где-нибудь включить можно? Нет Зато можно открыть двери Двери шкафа Давайте на... посмотрим, что у нас в шкафу А тут еще наверху есть Наверху не открываешь? Нет, не открывай ну, Ладно, тут ничего Тут Опа, опа, опа Опа Это что? Фу, это, это, это чувак Из крыс, короче, сделанный а, преследователи-имитаторы. Ими... Тук-тук-тук, не впущу их, осталась только одежда. Ага. То есть его прям совсем накрывает, кроет, перекрывает и так далее. Наверное, нам не стоило идти за мышкой, там, налево поворачивать, где то Развилка была. Надо было в сторону коляски идти и не попариться. Опа, свет зажегся. Раз, два. Раз, раз, два. Я подумала, что, может, это сигнал какой-то? Реально? Это будет какой-то сигнал сослишь? Что, что это? Ёб твою мать! Да? <связь> Ё-моё! Ладно, вот это было неожиданно. Я чуть спиной на женщину не наступила. Блин, тут сейчас опять будет сужение комнаты, я правильно понимаю? Что? Что? Переведи. Творческий кризис. Ну да, вот все, в четырех стенах. Здрасте. Опа. Так, ладно. Что-нибудь Я вижу, там мигает ключ у него на шее Привет, чувак Можешь тебя как-нибудь закрыть, чтобы ты это не, не маячил меня перед глазами Ты меня пугаешь Так, ключик, значит мы можем Сделать еще что-то А что мы... О, папа, папа, па па, -па, -па, -па, -па? Где я? па -пу -пу па Пам-пам! Трампам-пара-пам-парам! Пам-пам! Та-да-да-там! А, вот от чего ключ! Ну-ка, что у нас тут? 23 мая. Как два человека, которые когда-то любили друг друга до безумия, могут стать такими чужими? Мой муж перестал со мной говорить. Он сидит в своей мастерской, усер... усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, который он дарил меня на днях, жалкий, болезненный взгляд. Смесь стыда, вины и отвращения. Я поняла, что в глазах моего супруга я стала чудовищем. Такое не должна испытать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне не остается ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что ж, так тому и быть. Вот, да, Довел все-таки сво свою жену своим бухаем. Опа, что это у нас? Э, не забыть июнь, не забудь. 9 июня, причем. А год какой? Мне, кстати, чуть... год есть какой-то что-нибудь? Из... Не, ничего нету. Ничего нету. Ой, щас... В спину, что-то спина. Спина периодически пошаливает иногда. Бывает, бывает такое вот, да, бывает. Что у нас тут? Это типа она или Нет. Так, хорошо. Вот я вот это вот все почитала, вот это вот все закрыла, вот это все посмотрела. Мы можем лечь спать или что? А, мы можем вот это вот. А, там пусто. То есть мы уже можем выходить, да? Нас выпускают. Ой, ёптвою мать! Что ж такое резкие держки-то я не могу, блин? Окей, ладно, идем дальше. Развлекаемся, развлекаемся. Ой, как страшно. ла ла ла ла ла я люблю я этот хоррор. Мне очень-очень-очень страшно. Так, 15 сентября. Сегодня еще больше записок. Даже хуже, чем до этого. А самое грустное то, что я согласен с каждым словом. То есть это она его принизила, а он типа, ну, да. Да, да, я согласен. Тут мне сигналы будут какие-нибудь? Сос, может ты сам возьми лампу помаять кому-нибудь там? Сос, спасите, помогите. Блин, мне показалось, что тут что-то есть. Давай мы сами будем открывать двери, спасибо да и закрывать я бы тоже хотела бы сама Что у нас тут? Это мы тут рисуем, да? Вот как ты так рисуешь? Что вот это вот такое? Ты просто... Что это такое? Скажи мне, пожалуйста Как это ты вообще так делаешь? Ты усираешь все стены, блин Я бы убила бы о о Тут жесть какая-то вот, я так понимаю, три концовки, да, наверное? Хорошая, нейтральная и плохая. Я вот сейчас двигаюсь к плохой, я так понимаю. Наверное, самый знаменитый. Мы это взять не можем почитать? Видимо, нет. Видимо, нам это неинтересно. Ну ладно, так, тут у нас закрыто. Так, у нас две двери. Тут у нас что? У нас какие-то картины, женщины и так далее. Это, это открой. Ничего такого. Ну-ка... О, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф Шкафу вот что-нибудь В шкафу ничего нет Я надеялась, что какая-нибудь, хотя бы записочка будет Какой-нибудь что-нибудь, что, что даст мне направление Так, да, я могу сюда пройти Правильно? А будет какая-нибудь подсказка, куда я могу Куда лучше идти <смех> Так Нормально еще, нормально, нормально Так Сейчас соображаем там тубурет какой-то. Надо понять, что на что. На что. Так, там картины опять какие-то. Тут нет никаких картин. Я, я просто я пытаюсь сориентироваться. Может, как, какие-нибудь подсказки где-нибудь есть. В какую сторону лучше пойти. Потому что тут вот картина, и там какой-то тубурет, Что-то там про, а, а, определенно точно явно будет происходить. Болваны. Понятно, там шиза какая-то. Закрой дверь, пожалуйста. Пойдемте тогда в ту сторону. Там, видимо, ж... опять какое-то сумасшествие. Может быть, тут вот можно как-нибудь момент переломить еще что-нибудь из этой серии. Попробуем сюда. Просто попробуем. Потому что там исписаны все стены, это значит, что все, чувака покосило конкретно, окончательно. Так, тут дверь закрыта, ладно. Спускаемся вниз. Может быть, хотя бы тут... Я пытаюсь выровнять как-то историю, пойти в нужном направлении, в хорошем ракурсе. уй как-то что-то получить хорошее, наконец-таки. Так, мы в библиотеке. Хорошо. Может быть, получится как-то все-таки выровнять немножечко историю, получить там кра красивую картину в конечном итоге. Да, ошибок мы наделали куча, ну, а... Вдруг получится это как-то изменить Вдруг? А, вдруг? Та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та Та-та-та-та-та Та-да-с да да Что у нас здесь? Ой, бля Ой-ой-ой-ой, это я помню Ой, я помню-помню-помню-помню помню Попомню, помню помню Так, подождите Тут Я могу что-нибудь почитать? блять, еще почитать Уважаемый господин, откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неожиданностью. Коллеги сообщали мне, что они вы также обращались по подобными вопросами к ним. И я понимаю, что для пациента вполне нормально просидеть взгляд со стороны. Думаю, 16 отзывов вам будет достаточно. Из уважения к вам и вашей жене я досконально изучил это дело и вынужден согласиться с коллегами. Непроизвольные мышечные спазмы не редкость у людей, получившись такие сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным оскалом и нервными визгами, и на это определение вполне может быть, можно было бы обидеться, может быть последствием повреждений нервов. Впрочем, маниакальный смех, который вы упоминали, э, относится скорее к отклонениям психическим. Посттравматический синдром явление довольно распространенное, иначе и ничего постыдного в этом нет. Что касается требований вылечить вашу жену, то вы должны понимать, все пережитое нельзя отменить одним щелчком». Это долгий и кратпотливый процесс, и без вашей э, поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренне ваш, э, Робер, очередной грёбаный шарлатан. Окей, хорошо, так, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, трубка. Ааа, сейчас бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. А, в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. Вот, вот вот Все, звонок заменился. Звонок заменился, хорошо. Где-то должна быть лесенка. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Куда идти? Ну! Вот. Этот типа он поболтал по телефону, забесился и забросил вот это все нафиг. Алло? Да, слушаю. Что? Пожар? О oh, боже! God. She... Она? She... Какая What больница she... Я уже еду. Ага. Uh, uh -huh. Это, короче, про пожар, да, да, да. Как там Глобус назывался или как он там? Она там получается выступала? Он в это время был... А у него что с ногой? У него изначально эта херня была с ногой? Я просто думала, что они там вместе. А я теперь выйти могу оттуда? Да. Что? Тревожные воспоминания. А я, по-моему... В прошлый раз мы не подбирали трубку. Мы подходили к трубке именно. Она звонила, мы к ней подходили и отвечали на звонок. Мне там не рады, я пошла. О -о -о! Здрасте, о, о боже, а -а -а! А, хлопающий ужас, тихо, постоянно хлопают крыльями, едят других крыс. Ох, чувак, тебя кроет, да одна. О, включили свет. Ладно, все нормализовалось. Хорошо, хорошо. Мне, мне так приятнее, мне так комфортнее, мне так удобнее. Да, спасибо. Так, открываем дверь. Открываем двери, открываем двери. Так, откройся. Тут есть что взять? Нет. Нормально, так нас поджидали тут в этой комнате. Я чуть-чуть постаралась. А, там тоже какая-то есть дверь, смотрите-ка. За окном. Тут две двери? А, и в эту мы вошли. И в эту теперь входим. Ну, пойдем. Так. Это она? Она лысая? Она прям так сильно обгорела, получается, да? Посмотрите, это ее же ведь тень выходит. Ну да. Ну то есть его жена обгорела, ее изуродовала, а он запухал. А, замечательно. Там ожоги, боль, все вот это, вот повязки Это же треша не надо Летить, клатик, есть Конечно, бухлишка тут везде, да О, лифт Вот эта прогулочка была А мы на лифте, по-моему, никуда больше не ездили, да? Ну ладно Закрой, пожалуйста За -за Закройся да закрой, давай, нормально Давай, давай, давай, давай, это молодец Все, поехали дальше По идее мы, да, теперь в эту сторону Едем вниз, так, внимательно смотрим что тут, Может что-то где-то кто-то выбежать, Пробежать что, что это, что это, что это, что это Мы тут остановимся Чё, Что, что, что, что, что Что-то там про надежду, да А, мы, сюда, мы уже все приехали Что, что, что ты пишешь Оставь надежду всяк сюда ходящий. А, Надежда, пока можешь, ага. Окей, ладно. Так, что у нас тут? В любом случае, как... Что с запятыми? Что происходит с этими записками? Я не понимаю, с этим переводом, как это так получается? В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупости. У нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно торчит на... точного торчит. Этот определенный... Господи, все, а, Этот социальный работник торчит на тебя. Точит на вас зуб. Можно и его использовать в своих интересах, выставив вас жертвы системы. Скорбящий муж... скорбящий муж. Секундное помытнение рассудка предустроит переусердствующие бюрократы. Поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, через что вы за последнее время прошли, у нас есть шансы 50 на 50. Но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что, что сошли с ума. Никаких больших выходок. Никаких оправданий. А лучше вообще не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою дочь. Дочь. У них дочь. Вот так вот. Вот так. Все. Дело раскрыто. Все свободны. <с> У них дочь. Все. Окей. Так, ну пойдемте дальше. Дочь так дочь. Хорошо. То есть... Э... Что-то пошло совсем прям вот в разброс, не по плану, все плохо, да? Ну пойдем. Бляха, муха, еб твою мать. Я так понимаю, тут два пожара, да? Тут один. Ты... Че по пищите, верещите Мне кажется, тут что-то есть. По... Насколько я поняла, тут, наверное, два пожара, да? Тут один пожар в глобусе, а второй пожар дома. Бля, а куда я вошла-то? А что я сюда пошла-то? Зачем я сюда пошла? Давайте проверим просто прямо пройдем. Дверь вроде открыта, она не закрывается, слава богу. А, -а, -а тут не пройти дальше. Ну пойдемте тогда, да. Тут единственное получается. Значит, проверяем внимательно, смотрим на стены, смотрим э, на полки, ну, смотрим вообще на во все. На бочке смотрим, бочки, свечки. Понятия не имею, зачем я это включаю Давайте выключим Да, она будет просто лица раздражать Своими... Так, а там что-нибудь есть? ладошка чешется К деньгам! К деньгам ладошка чешется Это хорошо, а если к деньгам, то замечательно Так, все, открываем Сколько у нас времени? Нормально времени еще Еще работаем, Жом. Так, проверяем. Да -мо. Погнали дальше. Э -э э приветики. Ох ты, теперь новый вид! Они тихо плывут, засоряют канализацию, шерсть в воде. Не буду принимать ванну. Но это плохо! Ну, ты хотя бы полотенчиком, я там не знаю, обмывайся. Обтирайся, обмывайся. Все? И там крысы плавают. Вот, дохлые крысы. А тут нету? А я уже подумал, что все, мы вообще достали черным пятном. Ладно, поехали. Дальше что тут еще есть? -за Закройся. Спустить мы можем? Серьезно? Все? А! -а, -а. И что это нам дает? Я унитаз сломан? Окей. Все. Не знаю. Ну, тут, я так понимаю, все. Тут больше ничего взять не можем. Ну, пойдемте дальше. Пойдемте. па па О, да неужто! Неужто! Серьезно? Что там? Так, опять ничего не показывают. Ладно, идем дальше. И чё? И чё? Так, это у нас не, не открывается. Проверяем дальше. Вы внимательно. Вы все пиксели выстроились. так быстро, сказали, где чего находится. Проверяем. Так двери закрыты, блин, и тут закрыто еще, и тут все закрыто. Ну ладно, ага, стена, и опять кризис, стена, стена, опять кризис, окей. Не -не -не. ох ё-моё нажрался вот так вот алханав даже я вот такая уже наклоняюсь сейчас что-то будет готовься просто о свет отлично Лампочки! Зажигаются лампочки! Это же замечательно! Это же прекрасно! Это же просто великолепно! Ох! Ох! Ой, сейчас... лисичка в глаз попала, что-то это прям вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-да! вот да хе хе что это с тобой у тебя тут происходит? Я видела на тебе всякие пятна, там что-то происходило с тобой. Так, что-то будет? Я слышу какой-то звук нагнетается. Я поэтому сейчас замолчал, потому что я слышу такой... Опа. А, -а, -а! вот что-то еще. Так висящий кошмар. Выжидают, жаждут. Шерстистые пиявки. Боюсь смотреть вверх. О, а -а -а! хера себе тебя глючит. Нормально так? А -а -а! Неплохо, неплохо. То есть вот это вот ткань. Смотрите, ткань разъедает вот так вот. Звук слышали, вот этот? Ну, сейчас я подойду еще к чему-нибудь, где будет разъедать тканю. Прям прислушайтесь, там такой... Начинает нагретать прям по полу. Сейчас, вот тут вот, наверное. Ну, тут плохо было слышно. Ой-ой-ой. Ты каким местом делаешь в дон У тебя там ничего нету. Слышь? Так, мне кажется... Я могу что-то сделать? Я сделаю дринг, дринг. Вдруг-то какие-то записки появляются, еще что-нибудь. Я, я просто вот на самом деле, я боюсь что-то пропустить. Хотя я уже все проебалась, что можно было пропустить, я пропустила. Да, да, да пошли дальше, короче. Делаем еще один дринг. А, -а, а, окей. Я думала сейчас сделаю дерзкий дринг. Нормально, так тебя кроет. И что я тут могу делать? Я что-то могу с этим делать? Ой, я могу все это пинать, толкать. У -у -у, веселиться. Ты продолжай, продолжай играть, продолжай. Я сейчас как раз все тут осмотрю. Так, тут что тут? Вдруг какая-нибудь тайна тут есть? А что его сейчас было? Он э, поплыл. Мне нужно было отделить плоть от костей. Сначала я растерялся, не представляю, как это сделал. Но потом отпилил ее ручной пилой. Сварил. И положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Ты чью кость взял? Скажи мне, пожалуйста. Я надеюсь... Я даже не знаю свою жену пилил? я не знаю ребенка пилил, блин или себя пилила объясните скажите мне пожалуйста я не понимаю что это такое что такое свой так тут нигде точно ничего больше не появилось вдруг вдруг вдруг у меня у меня аж это глаз задергался откуда он это все берет откуда он из себя достает вот этот вот я не знаю, может поэтому у него ноги нет, он хромает, потому что он, может какой-то обряд проводил, а сейчас это, типа дьявол забирает свою. У -у -у. Не знаю. Типа побыл знаменитым, с потрясающей там красивой знаменитой женой, молодец, ай, пипец, это типа намек на крыс, да? А чё потолок не раздолбал? Ну и зато стены вот выдалбливал. Пол начал выдалбливать. Ну, короче, я иду к паршивой концовке. Просто семимильными ногами. А что, если ничего не выйдет? А что, если? А что? Ну, что тут? А, это... Да, что ничего нету интересного. Так... До, до сих пор так ничего и нету, да? Ну я, я просто я на всякий случай проверяю то вдруг что-то появится. Ничего нет. Ничего. Ничего Так тут все закрыто. У нас получается мы нашли кость. Что у нас со временем? Мы можем сейчас вот плесунуть. Плохо все, да? Все плохо. Ну походу да. Да все плохо. Да, это рыбы. Смотрите, рыбы, рыбы, рыбы, рыбы. Во вот тут вот хвост. Вот тут вот глаз. Вот, вот вторая, вот эта вот рыба. Вот, вот эта вот вторая. Вот тут вот, вот рыба. Вот, вот, вот так вот первая. Вот плавничок, ее вот туловище, Вот реально это рыба. Ну, короче, все плохо. Мы все умрем. Все плохо. Печаль. Печаль-тотка уныния. А? а, записка где наша? О, что-то поменялось. Я ненавижу даже даже так, что -то... нелепое непонимание. Я ненавижу даже сейчас потерянных одиноким безнадежных. Всегда будешь нелепое непонимание. Или что-то изменилось? А? А может вдруг? Ну я очень надеюсь, что-то изменилось правда, честно. Мне хотелось бы хоть раз добиться чего-нибудь а, хорошего в игре какой-нибудь. Потому что, ну, начинаешь проходить игру, и, как правило, блин, заканчиваешь какое какой-нибудь плохой, и там, я не знаю, отрицательная концовка. Тут хотелось бы хоть, хотя бы раз, хотя бы раз добиться чего-нибудь интересного, хорошего. Мне кажется, там что-то есть. подождите Что-то что есть. Или нет? Ладно, это, это уже у меня паранойя начинается с этим, блин, алкашом. Закрыть все нафиг. А что, это закрыть теперь уже нельзя? Все? Короче, да. Я не знаю, откуда он берет эти ингредиенты. Это прям... Да. Вот. Все, спасибо всем большое, что были со мной, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на группу. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо. Всем тогда. Пока-пока.